Начинаю сборку торта. Для этого мне понадобится коржи красный бархат диаметром 11 см, всего 6 коржей. Крем из сгущенки будет внутри и оформлять я буду белковым кремом. Тортик поставил в холодильнике. И сейчас покрываю белковым кремом. С помощью шпателя вот такими волнообразными движениями буду делать рисунок. Мне понадобится пустая вот такая пластиковая бутылочка. Здесь очень большое отверстие, поэтому я сейчас немножко подплавлю и сделаю уже. У меня есть вот такой золотой кондурин. Наполняю бутылочку совсем немножко. Закрываю. И таким образом позолочу торт. Вот такой получается эффект Для цветов мне понадобится насадка листик Вот такая с неглубокими прорезями Здесь расстояние примерно сантиметр Вот это с глубокими прорезями Такие широкие листочки мне не подойдут Я буду делать лилии на конусах Конусы я заказывала на сайте Алиэкспресс И что удивительно, они пришли все целые Вся упаковка целая И вот такой гвоздик Закладываю крем Вот эти конусы, они довольно маленькие Здесь примерно 2 сантиметра диаметр верхней части как раз для моего маленького торта и сначала делаю листочки мне нужно три сделать в разные стороны сильно внутрь я крем не давлю мне нужна такая серединка углубления и сами листочки тоже делаю небольшими Такой маленький получается. И уже дальше до оформлять серединку цветочка буду на торте. Поэтому сразу определяю, где у меня будет лицевая часть торта. И усаживать буду цветочки сначала сверху. Оставшийся крем я окрашу с помощью водорастворимого сухого красителя Cake Color зеленое яблоко. Теперь мне нужно сделать серединку. Можно это сделать с помощью мастики, раскатать, потом подсушить. А можно взять вот такие жевательные конфеты. Сейчас я их просто порежу на полосочки. И теперь вставляю в серединку цветочка. Совсем немножко у меня осталось зеленого крема, поэтому я окрашу его в черный цвет. Переложила в мешочек, отрезала уголок 2 мм. Осталось сделать небольшие точечки. Для этого я беру черный краситель гелевый, разбавляю водкой. Вот такой позолоченный малыш у меня получился. Очень красиво смотрится золото на белковом креме. Способ окрашивания тоже очень классный. Так что если у вас нет аэрографа, и есть пустая бутылочка, тогда вперед. Спасибо за лайки и подписку. Всем пока-пока.